Банде Гурупада Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прabhumbанди Нитам Нанда Сваодитам Си Нанда Нананан Бандирадхика Чарно Дайям Гопи Атитананга Паваниба Вайшнавибьо наму намаха. Муканка Роти Вачалангам Мунлангайтагирам. Дяткипатамахангавандепарамана намаха. Бендавайдуси дебуйквиавикешивасача. Шнавактипати дебиш оттоватой наму Девин сварасватин везам тату жайю мудират Шанкрита не Кришна кото подеше Гори обатрошо прокасане чо Садану ракто гуру бхакти юкто бхакти Tetaspadam Sivaviranchanu saranyam bitatihambanotavadiputam bandi mahapurchati charunadrivindam Yatpadapallava no kachandamani chataya bispurije to kimapigavodushwadershi Purunanu Ragara so sagra Чара диками кадам кивам Кришна Чайтанна Прабху Нитанандо. Шьяддайтогада Дхаро Сива Сади Хи Гавура Бхакта Кришна КИШНА КИШНА Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Хари, Хари. Алянуломмитю Бхуджауканака Бодату, Шанкиретану и Капитару Камалайя Такша. Вишам баро дижаваро прия кару, Хари Кисна Хари Хари Намами Ганьги Тавапада Панкаджам, Сура Сураидавандито Ди Барупам, Гори нирантара биуши тобам вагам Нараяно прямананго мадапарам Браану сипуропти бхажви Ваги Свами Нишинга Махамбхаджи. Хари-Кришна, Хари-Кришна. Кришна, Кришна, кришна хари хари хари Прайманджана Чаритта Бхакти Вилочанина Сантахасадайва Хидехи Шивилокаянти Ян Шама Сандара Мачинта Гуна Сарупам Говинда Мади Пурушам Тамахам Хаям Говинда Мадипурушам Тамахам Хаями, Гушхипати, Шишела Бхакти Сидханта, Сарасвати, Госвами Такур Прабхупат, Джакад Гуру сказал, подлинный Гуру, Гурупад Падма, может наказать вас или пролить на вас милость. Он имеет право выбора. У него есть право также не показывать себя вашим материальным органам чувств. Садхгуру может либо да наказать, либо даровать милость. У него есть право не являть себя вам. Когда мы пытаемся оценить Гуру при помощи материальных концепций, это глупо, потому что при помощи ума его постичь невозможно. Гуру может в таком случае обмануть вас. Прежде всего, нам необходимо осознать нашу неспособность, нашу бесполезность. У нас нет квалификации, чтобы обрести милость ващнавов. И прежде всего необходимо осознать это. Прабхупад говорит, что до тех пор, пока вы не почувствуете себя беспомощным, вы не сможете принять по-настоящему прибежище саду. Вы можете пытаться изо всех сил, но когда вы осознаете, что вы не способны, когда, или вы окажетесь в какой-то опасной ситуации, именно тогда вы взмолитесь «спаси меня, спаси меня». Поэтому нам необходимы подобные ситуации в нашей жизни, чтобы мы, наконец, почувствовали себя беспомощными, что «я нуждаюсь в помощи». И тогда вы начнете искать того, кто может вас защитить, но не прежде, потому что вы, как правило, уверены в себе, Находитесь под влиянием своего эго. Полагайтесь на свои способности, на свою силу. Но нам необходима ситуация, когда мы почувствуем свою ничтожность, когда мы сможем молить Господа о помощи. Если подобных ситуаций не возникнет в нашей жизни, если майя не, их, не создаст их, мы никогда не сможем этого понять. Мы не, почу... не поймем что не обх... не поймем необходимость принятия прибежища у Гурупада Падмы, кто спасет меня, кто освободит меня, кто освободит меня из этого опасного мира. Материальный океан бесконечен, безграничен, точно так же, как и майя. Бхагаван, Джива, Джива, Джива, Майя, Кал, время и карма five. Five no world. World не имеют начала и конца, Баба то есть брамма. невозможно выйти из-под их влияния. Ишвар, майя, карма, Ишвар, Майя, five Джива ⁇ это пять... All sastra. All sastra все шастры описывают them. их. Рамануджи Ачарья написал комментарии. Нимбарка Ачарья. Вишну с вами. Все, кто бы не писал комментарии. Все, то есть имеется в виду, что все шастры, говоря, рассказывают нам об этих пяти элементах. Веданта, Упанишады, Веды основаны на этих пяти. Возможно, они разные течения по-разному объясняют их романуджачари мадова Вишнусвами, вишну с вами возможно есть некоторое отличие различия могут быть Потому что все дело в видении, в личном видении, в даршине. Если я посмотрю на вас с одной стороны, вы будете выглядеть одним образом, а если с другой стороны, по-другому. Так же, как если смотреть на бриллиант. Если смотреть на него с одной стороны, вы увидите его голубым. А если с другой стороны к нему подойдете, там нет, не найдете ничего голубого, увидите, что он зеленый. Точно так же... Истина объясняется по-разному теми, кто видит ее. В случае с алмазом все дело в световом отражении. И точно так же Бхагаван настолько уникален, что с какой бы стороны ни посмотреть на него, повсюду он разный. То есть и люди не, то есть преданные, каждый воспринимает его по-своему. Кто-то видит его и говорит, что Бхагаван таков, а другой говорит, нет, он совсем другой. И поэтому столько споров, каждый догадывает свою правду, Вы знаете эту шлоку? Она из В Мне говорится, что люди спорят, воюют друг с другом. Но почему? Где они берут энергию для этих споров и сражений? Это Бхагаван наделяет их силой. Даже высокомерие, в действительности, исходит от Бхагавана. Когда Хиранья Кашипо с вызовом говорил прохладу, как ты смеешь говорить со мной подобным образом? Где ты черпаешь силу, чтобы так говорить? И Прохлад Махарайш махар -Махар. смиренно говорил, отвечал, такая же, я, это, это сила наделил меня тот же, кто дал тебе силу. Я беру силу из того же источника, откуда берешь ее ты. Я молюсь ему. Из-за маи, которого все люди пытаются доказать свое превосходство. Каждый, из, каждый пытается доказать свое превосходство, и поэтому повсюду сражения, войны. Под влиянием его майя все как сумасшедшие. Никакое образование, никакая сила, никакая энергия не может сравниться с Господом. Таким образом, никто не может познать, понять, что есть абсолютная истина. И поэтому все спорят, каждый доказывает свою правоту. Так, пять татв. Все шастры объясняют их, пять эти татв. Хивала Двайта, Шуда Двайта, разные, разные видения у разных сампрадай. Это не говорит о том, что кто-то не прав. Между ними, тем не менее, при помощи очинтия беда, беда татвы можно найти гармонию. Махапрабу показывает нам, что все эти знания истины, все эти сампродаи правы. Но если все они примут очиньте обеда обеда татву, все будет сгармонизировано, не, будет, не останется никаких споров. Именно поэтому Гаудия Даршан самый возвышенный. Потому что Гаудия Даршан смотрит so, на все с точки вас зрения чинтия обеды, беда татвы. Итак, Гуру и Вайшнавы могут показать мне себя, а могут этого не делать. Все зависит от моего настроения. Если я пассивен, мне это не нужно, они не покажут нам себя. Но если я жажду этого, они могут предстать перед нами. Итак, прежде всего необходимо осознать, что мы такая дешевка, что нет в этом мире ничего более никчемного, чем мы. В бхакти Расамрита Синду Рупага с вами испытывает подобное чувство. Он говорит о себе как о бесполезном существе. Он говорит, я ничего себе не представляю. Тем не менее, я пытаюсь представить Расамрита Синду по милости Гауранги. Несмотря на то, что я низшая из живых существ, я хуже червя в испражнениях. Я вновь и вновь повторяю. Я сейчас не шучу. Я не говорю ничего ложного. Я говорю, основываясь на своих осознаниях. Именно поэтому никто не хочет слушать меня. Весь мир отвернулся от меня. Потому что я говорю, основываясь на своих осознаниях, никто подобного не хочет слышать. Итак, пока вы не почувствуете, что вы хуже всех, что вы самое никчемное существо, вы не сможете совершать баджан. Вы будете лишь совершать аппаратки. Нужно почувствовать, что вы бесполезны, что вы ничего себе не представляете. Но не только на словах. Прабхупад говорит об этом, что многие могут подобное говорить о себе, принижать себя на словах, но это еще ни о чем не говорит. Можно, нужно в сердце это почувствовать. Если вы будете говорить подобное, то говорить нужно от всего сердца. Преданный, увидит увидит по-настоящему вы искренне, по-настоящему вы смиренны или нет. Горгишар Бабаджи Махарадж с легкостью распознавал обманщиков. Поэтому иногда он проливал на кого-то милость, а порой как обманывал. Обманщиков он обманывал. Он Парамахамса Ачарья Варья. Варья означает высший. Это, в этих словах говорится, что Гирирадж махараш является высшим среди слуг Бхагавана. Нет смысла просить вайшнавов «дайте милость, дайте милость». Гуру Махарадж говорил, что это бесполезное мероприятие. Вайшнав знает, кому, кому дать милость, кто в ней нуждается, а кто лицемер. Не надо просить о милости. Она автоматически придет. Неважно, где находится человек, который нуждается в милости, он получит ее в зависимости от его настроения. Если он действительно достоин, он ее обретет. А лицемеры, даже если Саду и Вашнавы наделят такого человека милостью, лицемер не сможет ее принять, потому что у него нет емкости, куда бы он мог влить эту милость, эту крипу. Одно дело просить, а другое дело суметь принять. Итак, Горги Шардас Бабджи Махарадж постоянно, вечно пребывает во Вриндава Надхаме, на Радхакунде, у лотосных стоп, в Шимате Радхарани. Адрес пребывания Горги Шардас Бабджи Махараджа – это лотосное стопоще Мати Радхарани на Радхакунде. Однажды Вимала Прасада, Шила Бхакти Ситханта Сарсваддхакура, оскорбили из-за того, что его духовный учитель Шила Гуркашардас Бабджи не обладал с материальной точки зрения образованием. И ему с вызовом сказали, где твой Гурдев -гу -гу -гу находится, где он вообще живет? И на это Прабхупад ответил. Вечное место жительства моего Гурупада Падма — это лотосные стопы Радхарани. Сейчас временно он находится на берегу Ганги. Из-за своей глупости вы думаете, что он не образован. Но не сомневайтесь, что он может разрешить с легкостью любые проблемы, возникающие в материальном мире. Таким глубоким трансцендентным образованием обладает мой Гурупад Падма. Что вы подразумеваете под образованием? Иногда Бабаджи Махарадж обманывал неискренних людей. Как помните, вчера я приводил пример с зеркалом. Когда вы приходите к Вайшнаву, если вы, когда приходили к Бабаджи Махараджу люди, он за секунду определял, кто перед ним. Этому человеку не нужно было даже что-либо говорить, он сразу же видел. Хотя Бабаджи Махарадж не мог видеть, он был практически слеп. Тем не менее, когда он видел кого-то, когда кто-то представал перед ним, он знал, что в его сердце. Поэтому его невозможно было обмануть. Если приходил какой-то лицемер, Бабаджи Махарадж спрашивал, «Ты откуда?» И оскорблял его, то есть говорил, Грубо говорил, ты за этим пришел? Если Бабаджи Махарадж говорил какие-то ругательства, это мантра, то есть не нужно думать, что это что-то непристойное, это мантра, как это, это как трансцендентный звук. Шанта Махарадж говорил также нечто подобное. О, вот он там преданный хочет стать гопи, веди его сюда, я ему сейчас проведу операцию, сделаю его гопи. Думаете, баджан это так легко. Нужно родиться миллион раз, чтобы понять славу читания Махапрабху. Как, как же можно посметь сейчас так ни с того, ни с сего стать гопьем? Наш Бхакти Прадиб Тиртха Махарадж Джагадиш Прабу в то время пришел, Говор Кишарда с Бабаджи Махараджу. Он получил Харинаму от Бхактинат Такура. Бабаджи Махарадж в то время не видел. И Джагадиш Прабу пришел и сказал, Бабаджи Махарадж, меня зовут Джагадиш. Откуда ты пришел? Спросил Бабаджи Махарадж. Я из Майпура. Меня прислал Вимала Прасад Сарасвати. И бабджи Махарадж с большим гостеприимством принял, пожалуйста, садись. Не мог бы ты спеть киртан? О, конечно, если вы хотите я спою и он замечательно исполнил киртан я для вас принес дыню и он принимал а когда другие что-то приносили он всегда отказывался и почему было так почему от джагадиша прабу он принял а от других нет потому что Баба Джи Махарадж понимал сердце дающего. Не думайте, что Они могут понять Некоторые люди, они некоторые, люди, они вокруг Баба Глупцы собирались вокруг Бабаджи Махараджа и старались, каждый из них старался доказать, что меня Бабаджи Махарадж любил больше всех. Но они на самом деле занимались нечестивыми делами, они ничему не следовали, нарушали правила предписания. Бабаджи от, не отгонял их от себя, он не говорил «убирайтесь». Несмотря на то, что они были такими падшими, он принимал их. Он принимал их, несмотря на то, что прекрасно знал, что в их сердцах. Он знал, что они заняты деньгами, женщинами. Они как мухи, которые летят на испражнения. Но бессмысленно ожидать, что you, все люди будут вкушать нектар, мед. И the... Баба Джи Махараш говорил, что остальные люди не готовы accept. принять you нектар, но you ты, you ты, ты, ты сам совершай харибаджан. Может быть, другим нет до этого дела, но ты сам совершай баджан. Не трать свое время, повторяя Харинам. Почему Бабджи Махараш говорил так? Потому что он понимал положение вещей. Он знал, кто окружает его. Он знал, что вот эти люди не готовы принять его учение, его наставление, его милость. Если вам по-настоящему нужна милость, если вы по-настоящему будете в ней нужда нуждаться, я клянусь, что вы в ту же секунду обретете ее. Потому что Бхагаван ждет, когда, как, когда наделить вас ей. Он лишь ждет, он ищет того, кто способен ее принять. Но мы заняты, заняты испражнениями. Мы ищем испражнения. Так Бабаджи Махарадж обманывал людей, а иногда наделял милостью. Слава, говорит Бабаджи Махараджи несравненно. Бабаджи Махарадж означает парамахамса. Обманщики, бессмысленно обманщику принимать одежды, отреченного Бабаджи, белой одежды. Я знаю одного человека, который жил около Харидвара. Он встретил меня, мы встретились в Дели читание Мадхи. Он хотел получить от меня баба Дживешу. Он говорил, что он нуждается в милости, но поближе узнав его, я понял, что ему ничего не нужно. В конце концов, он заплатил деньги в каком-то обществе, чтобы ему дали саньясу. Когда я узнал об этом, я сказал ему, что тебе не следует этого сейчас делать, тебе не следует принимать ее. То есть, когда он ко мне обратился, я сказал, что я не могу тебе дать. Потом он заплатил деньги, и ему, в конце концов, дали саньясу. И так мы разрушаем весь разрушаем мир. Что, что я могу поделать? Я могу лаять, как собака. Больше я ничего не могу. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь услышит мои слова. Бабаджи Махараш говорил Вималу Сарасвати, «О мой Прабу, не учи этого человека, не обучай его читания Чиритамрити и читания Бхагавати. Если он к тебе придет, ничего ему не говори. Не говори ему никакой харикатхе». Потому что он там был какой-то обманщик. Однажды я, я обучал одного человека, который э, не, был абсолютно необразованным, он не мог даже расписаться, я стал обучать его. А в конце концов, он стал таким образованным, что стал зарабатывать деньги, а потом восстал против меня потом он получил саньясу у Санты Гасвами Махараджа, потому что я поручился за него, то есть попросил для него саньясу. Но я вижу, что это была моя ошибка. И проблема в том, что сейчас повсеместно встречаются подобные проблемы, что саньясу принимают те, кто не должны ее принимать кто еще не достиг этого уровня. И Бабаджа Махарадж еще в свое время э, говорил, что не стоит обучать всех. Сейчас, вот И говорил Шили Прабхупаде, пожалуйста, не обучай этого человека, он сейчас неграмотный, и это и хорошо, что он неграмотный. Иначе он будет представлять угрозу для общества. Наши учения могут принять лишь ограниченное количество людей. Не каждый способен это сделать. Те, кто по-настоящему удачливы, смогут понять. Я рассказываю Харикатху для того, чтобы удовлетворить гуру и ващнавов. У меня нет никаких корыстных целей. Итак, гуру Вашнавы подобны зеркалу. Если вы уродливы, ваше сердце уродливо, вы увидите то же самое в отражении. То есть вы получите то же самое. Сегодня день ухода Бабаджи Махараджи. Я бы хотел сказать, многое, тем не менее, время ограничено. Бабаджи Махарадж so, воспринимал себя как самое падшее существо в этом мире. Когда он оста оставлял тело, он завещал, «После того, как я оставлю тело, свяжите мое тело веревкой и протащите его под хами, а потом выбросьте тело в гангу, потому что я самое ничтожное существо. Почему? К чему смирение окружающих, для того, чтобы изменить мое животное поведение? А, то есть к чему, к чему такое смирение проявляет Гаркширдас Бабджа Махарадж? Для того, чтобы изми, изменить мою животную натуру. Чтобы я увидел, как, каким они смирением обладают и кто есть я. Когда Шила Прабхупада услышал об этом, когда он услышал, что Гаркширдас Бабджи оставил тело, он при, пони, при, прибежал, примчался в то место и увидел, что уже собралась огромная толпа, и Шила Махараши, его тело лежало, а рядом были Баб, Бабаджи, которые были якобы его учениками, и в конце концов, Шила Прабхупада настоял на том, чтобы его тело, погрузить Его тело в Самадхи. Но те, Бабаджи, выступили против и сказали, что мы, Его настоящие ученики, мы сделаем то, что сказал наш Гурудев с Его телом. Но еще Прахупат Горда вышел и сказал, что я единственный ученик. А если вы настаиваете, что вы Его ученики, тогда прикоснитесь к Его телу и поклянитесь, что вы настоящие ученики, соответственно, следуете всем его наставлениям, и что вы за последний год не общались с женщинами. То есть имеется в виду, у вас не было близкого общения с женщинами. Никто не вышел из них. Хорошо, тогда выйдите, кто за последний месяц и все равно никто не вышел. Тогда, хорошо, хотя бы прошлой ночью кто не вступал в отношения с женщиной, и никто не вышел. В это время подошли полицейские, увидев Прабхупада, они ощутили его могущество, величие. Пропад объяснил, сказал, что я единственный ученик Шилберкшрада-Бабжи Махараджи. Я хочу, я я могу прикоснуться к его трансцендентному телу и поклясться. Если вы рассмотрите такое его заявление, что он единственный ученик, как проявление его гордости. Многие так говорят, и все в этом мире, может быть, скажут так. Но сказал правду. Его поведение, его качество доказывает, что он единственный ученик Бабхаджи Махараджа. Это был исключительный случай. Прабхупад одевался в дорогие костюмы и встречался с британским правительством, но это совершенно не говорит о том, что он гордый. Просто Прабхупад обладает, он, он умнейший, умнейшая личность в этом мире, нет подобного ему. То есть он делал то, что было необходимо для проповеди. Это говорил о том, как Нишин молится на front of Люди, которые обращаются к тебе, получают благо в соответствии с их желаниями. Если у них какое-то грязное настроение, подобное они получают. Если мы с грязным настроением придем к Гуру и Вашнавам, то мы точно так же их и увидим, то есть в грязном свете. Потому что Гуру и Вашнавы не обязаны открывать нам себя. Кришна говорит, что Муния все равно, что океан. Его сердце как бездонный океан, который невозможно измерить. Вчера мы говорили о том, как Абадхут Махарадж принял ребенка как своего гуру. Потом мы говорили о незамужней девушке. Она стеснялась звука браслетов, которые стуча друг о друга издавали звуки. К ней пришли гости, и поэтому она сняла браслеты, остались по одному на руке, и весь звук ушел. Урок из этого следующий, что чистый преданный, такой как Горгий Киширдас Махарадж, могут жить, казалось бы, уединен, уединенным образом жизни. То есть в уединении. Но так кажется только с внешней точки зрения, потому что они всегда находятся в обществе их Гуру Варги и самого Бхагавана. Но если мы начнем уединенный образ жизни, мы пойдем. В их жизни постоянно, то есть в их сердце постоянно звучит Харикатха, но такого не происходит. С нами, он в нашем сердце. Вы знаете, что такое Гостхи Баджан? Вы не знаете? Гоштхи Баджан означает, когда преданные, собравшись, то есть ж, живут в храме, сообща. Все вместе преданные совершают баджан. Тем не менее, там есть своя опасность, но в то же время и в уединенном баджане также есть свои трудности. Нам сейчас не позволено совершать уединенный баджан. Если вы начнете его совершать, вы пойдете, потому что как только в уме у вас появится стремление к материальному общению, вы оставите такой баджан. В связи с этим я уже рассказывал историю при приявраты. Брама сказал ему, что незачем идти совершать уединенный баджан. Если ты уже обрел контроль над своими органами чувств, почему бы тебе не жить в обществе людей? Почему бы тебе не занять трон своего отца Ману Махараджа? Вы должны, должны быть перед чистым преданным постоянно. Не уходите, не вы, вы, вы не, не уходите в уединение вы должны быть постоянно перед преданными если я хочу видеть я, я хочу видеть чем вы занимаетесь на протяжении дня говорит если вы пойдете в ад вы увидите меня там таков садгуру To pray about the Можно to думать, что уединенный баджан getting, when, when, попроще, никто не будет проверять, когда, что, когда, во сколько я встаю, насколько я следую все садане. Очень важно проверять ученика и учителя. Должна быть проверка между учителями и учеником. Я для, для публикации уже дал несколько лекций где раскрывается тема о том, каким должен быть учитель и ученик, кандидат в посвящение. Итак, жить в уединении опасно. Жизнь с преданными гораздо практичнее для нас. Но при условии, что преданные как минимум контролируют свои органы чувств. То есть, как какой-то минимум у них есть контроль над своими органами чувств. Я говорю о минимуме, я не говорю о каких-то возвышенных стандартах. К конечно, Бессмысленно ждать, что ко мне сейчас придут все ситха-махатмы, то есть в окружении их я буду совершать баджан. Нет, я обусловленная душа, соответственно, я в кругу подобных мне буду находиться. Но как ми какой-то минимальный контроль своих чувств необходим. И необходимо желание обрести благо. А если нет, нет такого желания, то и приходят те, у кого нет вот этих вот сильного стремления к облюсти абсолютное благо, тогда матх перестанет быть матхом, если там будут жить такие люди. Конечно, могут быть недостатки, могут быть слабости. Если бы слабости не было, мы бы и не шли за помощью Гуру и Вашнаву. Но должно быть предание, настроение предания. Такие преданные должны быть готовы принять наставление Гуру Падападма, исследовать им. Это минимум. Но если они не готовы, если они не следуют своему Гуру, Каков смысл в инициациях? Каков смысл принимать им инициацию? Каков смысл им жить в мадхе? Это они превратят мадх в мусорку. А Бактимон Такур как раз таки очищал. Мадх очищ... на махату очищал от мусора. Здесь я также не хочу допустить присутствия никакого мусора. Были даже случаи, когда я напрямую говорил людям, чтобы они сюда не приходили. Некоторые, кто, якобы, кто проповедует по всему миру, хотели прийти. Я знаю, что у него были корыстные цели, поэтому я сказал, не нужно приходить. Итак, мы накапливаем мусор. Если я сам ничему не следую, у меня нет права проповедовать, нет права кому-то что-то говорить. То есть, если я сам не следую, я не могу обучать других. Неправильно думать, что все наставления для людей, но не для меня. Все наставления, в первую очередь, для меня, а не для вас. А если вы хотите, вы тоже можете следовать им и продвинуться. Я не могу оказывать давление на обусловленные души. Обусловленная душа может принять. Может добровольно начать следовать, а может не начать. Существует много опасных болезней, таких как туберкулез, коронавирус и так далее. Если больные этих болезней соберутся в одном помещении и начнут воевать друг с другом, эта болезнь распространится и не заражат друг друга. То есть они пришли с одной болезнью, а получится, что у них уже по пять болезней. И это можно сравнить с тем, что происходит в обществе. То есть если в манх будут приходить недостойные, те, у кого нет желания обрести вечное благо, Прабхупад говорил, что им лучше просто жениться, просто жениться и жить семейной жизнью. Зачем приходить на, в духовное сообщество и там портить ситуацию? Сам Прабхупад говорит о том, что если вы открываете больницу, и полно больных, пораженных разными заболеваниями, Прабхупад объясняет, что каждого нужно лечить индивидуально. Неправильно лечить от холеры лекарствами, которые предназначены для коронавируса. Прабхупад говорит, что мы должны сосредоточиться на помощи одной определенной дживе. То есть это не как коровник, куда можно согнать кучу коров. Нет, это гаудия больница, где необходимо излечивать больные души, подходя к каждому индивидуально. Каждому нужно уделить особое внимание, для того, чтобы помочь ему. Но Кур говорит, если вы открываете общество, и там нет освобожденных душ, лишь обусловленные души, нет, саду. Такое общество бессмысленно. Чистый, преданный необходим в этом обществе. Мукта-пуруша. В противном случае такое общество будет преследовать лишь материальные интересы. Нельзя забывать, что одежда, что жизнь саду не для наслаждения. Почитайте, что говорит такур и Прабхупад в отношении этого. Сейчас мы видим, что некоторые принимают саньясу и начинают воспринимать себя, как очень влиятельных людей. Но принимать одежды саньяси может тот, кто, может тот, кто посвятил всю свою жизнь служению Читание Махапрабой. Только такая личность сможет нам помочь. Но кто на это способен? Сейчас все хотят защищать свои собственные интересы, защищать свои потребности. И в нынешнее время именно таких людей называют вечными спутниками Господа. То есть люди сами провозглашают, что они из трансцендентного мира. Ну, что, что я могу поделать? Я лишь говорю, открываю глаза на правду. Принимать ее или нет, зависит от вас. Так вот, если вы будете жить в обществе, которое наполнено обусловленных душ, которые не хотят обрести высшее благо, которое занято материальными интересами, вы станете Но еще... Я, вы деградируете еще больше. больше. Уже давно я предвидел нынешнюю ситуацию и говорил об этом. Тем не менее, тогда меня никто не хотел слушать. А теперь те, кому я говорил, кого я предупреждал, пишут мне и говорят. Махарадж, вы следуете всей Гуру Варги, Вы помогите нам, говорят, э, ачарь, некоторые Ачарьи, что сейчас у нас все потеряно, остались одни деньги, в нашем обществе нет бхакти. Но, тем не менее, я не увидел искренности в этом письме. И вы сами взорвали атомную бомбу в обществе, а теперь зовите меня, чтоб я помог. Ну, что я могу сделать? Many если нет в обществе any возвышенного I это как субботний, воскресный клуб такое общество. Собрание, где, куда приезжают время от времени богатые люди, наслаждаются женщинами. То есть такое заведение нельзя называть Гаудья как я уже говорил, если пуджари не следует правилам, предписаниям, если повар не следует, то есть тот, кто готовит в матхе, если тот, кто рассказывает харикатху, не следует, если тот, кто распространяет просад, не следует, то все это негативно сказывается. Те ко оскорбления, которые совершает Пуджари во время своего поклонения, или повар, он делит, повар делит свои грехи с теми, кто будет есть то, что он приготовил. То есть вам придется разделить грех Пуджари, который, может быть, совершает... Аппаратхи во время поклонения или тот, кто рассказывает Харикатху, а вы слушаете ее. Есть некоторые, кто хотели сжечь Джайватхарму, потому что там описан уединенный баджан. А сейчас это никому не oh. выгодно. не люблю знаете наверняка, что я никогда не стремился к такому уединенному баджану, потому что я хотел рассказывать Харикатхо. Но ситуация сложилась так, что я был вынужден уйти в уединение и провести там долгое время. Таким образом, если мы находимся в определенном обществе, мы разделяем аппаратхи, которые совершаются там. Но это минус. В Гоште Но плюсы, если в этом обществе присутствует великий преданный, к примеру, такой, как Бхакти Виданта Вамана Гасвай Махарадж, вы будете иметь возможность постоянного даршана, такого преданного, и слушать от него трансцендентную харикатху и получать его любовь. А если вы, у вас есть проблема, он исправит вас. Таким образом, в больнице необходим доктор. Если вы открываете больницы, но там нет тех, кто может помочь больным, каков смысл в ней? И обычные люди из обычное, то есть общества, Будет, не будет серьезно воспринимать такую организацию, когда они будет, будут видеть, что Гаудиаматха это якобы собрание, собрание недостойных людей. Могли бы Вы показать мне хотя бы один храм, где в точности следует наставлениям Бхактиюнотта Кура? Хотя бы один. Крайне сложно будет найти его. Я знаю, что есть замечательные преданные, которые поддерживают такую чистоту. Я не хочу произнести их имена, тем не менее они, они, они, хотят, они следуют и они хотят следовать они находятся в линии Прабхупады, тем не менее, ситуация складывается так, что они ничего не могут поделать. На самом деле, те, кто следует Бхахтина Токуру и Прабхупаду не могут восстать против меня, потому что я также следую им. Те, кто в точности следует Прабхупаду, любят меня. Один нынешний проповедник, ученик великого Ачария, однажды мы встретились в, джа, в храме Джаганатха. Он не подходил ко мне, но потом, когда я вышел, он подскочил ко мне. О, Мухарадж, я долгое время слушаю вашу Харикатху. И он расплакался. Возможно, он по интернету как-то слушал. И он сказал, Мухарадж, мне кажется, вся наша Гуру Варга ушла из этого мира. Но сейчас, слушая вашу Харикатху, я понял, что не, не следует нам терять веру. Он сказал это в храме Джаганатха на, на Хинде. Мы не должны терять веру. Я удивился, я падший. Тем не менее, он а, так вдохновился Харикатхой, просто потому что я стараюсь изо всех сил следовать нашей Гуругарге. Таким образом, я хочу показать вам, что в этом мире еще есть преданные, преданные, которые стремятся к абсолютной истине, которые хотят следовать Прабхупаде и Бхактёна Таккору. На сегодня я хочу остановиться. Мне стыдно, что сейчас необходимо остановиться, тем не менее время вышло. пре маньяна чарита бхакти вило ча не на сан саха вило кай а н ти ям си Управлять обществом ⁇ это одно, а управлять Гаудиамадхам ⁇ это другое.